пусть столб монстр монстр боссов, торгающихся обходов Прорываю путь по победе по коленам в отбросах. Посмотрев, как я играю, ты задашь мне вопрос Зачем сюда ты полез играть, не умеющий доносок Души тебе не по зубам, и играешь ты не с носа Все, что смог сделать ты тут, выбрать себе прическу Послушай меня, падла, ты не знаешь, я упорный а Отъезды это стиль, зато играю я за доносок Да, слезы под мои страдания Окупятся с лихвой, когда я выполню задание. Пути знаю я, зачем я в колокол воню Сюжет тут сложный, но любого босса Я могу, это возможно Даже если мне придется 20 двадцать раз сесть на бутылку Рано или поздно уложу любого босса Я в могилку, называя меня Это же темные души И я знаю, что в игре я далеко не самый лучший Но какая разница, сколько раз я отъехал Если в итоге я иду сложной дорогой, но успеха Называй меня как хочешь Для друзей я просто полый А ну шире Гранд Каньона Но всех боссов поборол я Продолжаю путь к победе Пусть он будет долго длинный Иди сюда, сука, да? Дай! Иди сюда, нападай! Ты думаешь, я, блядь, будешь только бомбить умею, столько я тебе еще в шопу что-нибудь ставлю? Давай, давай, давай, лезь ко мне, давай, вперед, да! Чего ты, блядь, думаешь, ой, убил меня, нихуя себе! Какой ты сильный, нахуй, ты ничего сейчас возражусь, но нормально прокачаюсь, блядь, немножко пофармлю тебя приду выебу, нахуй! Ай, еще я, я могу позвать друзей, между прочим, да? Теперь здесь есть сетевая игра, сука, да, это ремастер, блядь С вами был Мародер 120 Гигабайт и жесткий респект Йоу!